Mm. <music> В России большую популярность набирает мобильное приложение GetContact, которое возглавляет первые позиции по скачиванию. При помощи программы можно посмотреть, как человек записан с телефонной книги у своих друзей и знакомых. Get GetContact создавался для блокировки смс-рассылок, звонков со списка запрещенных и узнавать, кто звонил с неизвестного номера. Однако в приложении есть еще одна функция, которая помогает узнать, под каким именем записан скачавший приложение пользователь. Установив приложение, пользователь дает всю информацию со своей странице или телефона. При первом запуске программы GetContact просит доступ к телефонной книге, данные которые передаются на серверы создателя приложения, тем самым соглашаясь на передачу своих данных третьим лицам. Роскомнадзоре сообщили о проверке мобильного приложения на соблюдение требований закона о персональном данном пользователя. Если нарушение о персональных данных подтвердится, то ведомство может подать суд исковое заявление, в котором потребуется ограничить доступ данного приложения в России. Ралина Султанова, Олег Кашин, Роман Самарин, Универ Ньюс.